Приветствую, коллеги, и это третья серия сериала «Конспект семинара по ошибкам и осложнениям». С вами Андрей Тихонов, и мы очень-очень кратко, конечно, очень крупными штрихами так, говорим о том, про что семинар «Ошибки и осложнения», и заодно э, какие-то полезные мысли, дай бог, извлекаем из этого вот разговора. Мы поговорили там о организационной части, поговорили о том, о некотором количестве ситуаций, которые затягивают лечение очень сильно. Конечно, не про все, там побольше подробнее будем говорить на семинаре. И вот я анонсировал, что третья серия у нас будет скорее про то, как не влезть в, компенса в компенсацию хирургических, заведомо хирургических ситуаций, которые невозможно нормально компенсировать без хирургии. Ну, как всегда, в основном, конечно, причины таких вот эм, ситуаций, когда вы начали лечить без хирургии вот такую заведомую хирургическую историю, это все-таки недостаток знаний, конечно, и недостаточная диагностика, да? недостаточное планирование лечения, то есть такие, как видите, попытки положиться на авось. Но для начала надо, конечно, разобраться, какие ситуации чаще всего так к такому приводят. Чаще всего это, конечно, второй класс. Во-первых, у нас с вами, как вы знаем, больше всего второго класса. И скелетный класс, второй класс, второй подкласс чаще всего вот приводит к тому, что мы пытаемся компенсировать то, что невозможно компенсировать. Ну, для того, чтобы как-то так подобраться к вопросу, где граница, нужно очевидно понять, что вообще является тогда для нас целью. Что мы будем считать приемлемой компенсацией скелетного второго класса? Конечно, более подробно об этом мы говорим на семинаре лечения сагитальных и вертикальных аномалий про второй класс, но в рамках семинара по ошибкам мы как раз больше концентрируемся вот на этой границе между хирур... тем, что надо обязательно уже лечить с хирургией, и тем, что еще можно компенсировать. И тоже вот эту тему обсуждаем, что является целью компенсации. Так вот, наверное, большинство из нас согласны, что целью компенсации, то есть ситуация, которую мы будем считать более-менее приемлемым результатом при скелетном классе это когда у нас верхние резцы имеют какой-то более-менее нормальный наклон, то есть, ну, скажем, не сильно ретрузированы в результате лечения, более-менее вертикально стоят при улыбке в профиль, да, имеют э, возможность получить нормальный межрестцовый угол. Нижние резцы не слишком сильно протрузированы, да, не слишком сильно протрузированы, понятие уже субъективное очень, да, что такое слишком сильно, что такое не слишком сильно. Но здесь идет речь о том, что мы должны обратить внимание на биотип десны, на параллельность этих рисов симфизу на компьютерной томограмме. Вот. Ну и мы как бы об этом подробнее разговаривали при конспекте семинара по второму классу. Значит, это второе было условие. Верхний нормально, нижний в какой-то приемлемой протрузии. Нижние резцы касаются верхних, контактируют с ними, но не настолько глубоко, чтобы соскочить в глубокий травмирующий прикус. Да? То есть, если это бугорок на верхнем резце, то еще под ним нам быть нормально, но вот за него заскакивать нам уже точно нельзя. Ну, глубина перекрытия в среднем там, до 4 мм позволительно, то есть, не обязательно иметь нормальную глубину перекрытия. Но как бы обычно уже не глубже 4-4,5, иначе тоже может соскользнуть глубокое травмирующее перекрытие, нас не устроит. В идеале, чтобы это не были бугорковые контакты, как это будет подвергаться критике смежных специалистов, да. чуть-чуть ну, лучше хотя бы, чтобы бугорковые было соотношение. Мы сейчас не говорим про норму идеальную, коллеги, да, чтобы не запутаться. Мы говорим про то, что вот ситуация очевидно хирургическая, пациент отказался от хирургии, и вы решили, я буду это компенсировать без операции, и вот я готов прийти вот к такому компромиссу, который считаю приемлемым. Вот, собственно, признаки такого компромисса мы и перечисляем. Вот. Ну, естественно, желательно, чтобы профиль не стал хуже, чем был до лечения, да? то есть вот это. Также мы понимаем, что при этом лечении мы не должны выдвинуть суставные головки суставных ямок, то есть головки должны остаться в ямках, по-простому говоря. Ну, и вот, наверное, это вот основные признаки того, что мы более-менее нормально компенсировали случай. Вот если вы пытаетесь планировать, да, и пытаетесь там все те механизмы, которые мы обсуждали на семинаре 2-3 класса и в конспекте семинара по данной теме, все эти четыре механизма да? верхние зубы назад, нижние зубы вперед, нижнюю челюсть вперед, насколько позволяет это положение в суставе и ротация нижней челюсти против часовой. Да? Вот когда вы все эти вещи проанализировали, и поняли, что вам из этих четырех механизмов никак не добиться вот того результата, который мы сейчас описали, контакт резцов в нормальном наклоне верхних приемле протрузии нижних чуть лучше бугорковых, не выдвигая ямки головки из ямок. Суставных, не ухудшая профиль хуже, чем он был до лечения. То есть, вот, в принципе, в такой ситуации вы как бы понимаете, что если вы не можете достигнуть, значит это хирургии вы не ввязываетесь в лечение без операции. Если вы считаете, что вы можете такое прийти, то вы это делаете. Еще раз, здесь нужен важный расчет, четкий. Я покажу один такой интересный эту тему случай на семинаре, где прям. Мы, к сожалению, вписались в компенсацию заведомо хирургической аномалии и недооценили ее сложность. Покажу, как надо было это считать, как надо было это понять в начале лечения. И получили компромиссный очень результат очень сильно. Вот. Поэтому, естественно, вот это одно из самых таких серьезных разочарований, влезть в хирургический случай без хирургии. Значит, ну, еще одна ситуация с вторым классом, которая часто не дает красивого, так, ну как бы хорошего результата без хирургии, это очень высокоугольные пациенты. Да? У очень высокоугольных пациентов там какая проблема? Если вы начинаете компенсировать высокий угол с протрузией нижних резцов, то есть у вас второй класс, вы решили его компенсировать, пошли это делать, например, эластиками там, или какими-то другими средствами, но основную задачу поставили компенсировать за счет протрузии низа, то мы получаем отсутствие подбородка практически. У высокоугольных пациентов и так подбородок мало выражены в связи с тем, что у них в принципе да, из-за ротации челюсти вот такой да, вертикальный, у них мало подбородка. Но когда мы им протрузируем нижние резцы, вот эта подбородочная складка совсем уменьшается, и подбородок визуально практически исчезает. И по профилю такие пациенты выглядят хуже, чем было до лечения, пока у них была сагитальная щель. Поэтому с высокоугольным пациентом, вторым классом, высоким углом, чаще дезаклюзией какой-то между резцами, тут надо несколько раз подумать. Иногда мудро таких пациентов если они отказываются от хирургии, даже не компенсировать, не убирать им эту сагиталку, оставить эту сагитальную щель, тем более, что мы знаем, что у высокоугольных пациентов сагитальная щель стабильно достаточно, если там прокладывается язык, да? то есть эта дизаклюзия существовала, она и будет существовать. Это у второподклассников мы не можем взять и оставить сагиталку в конце лечения, у них обязательно будет опять искривляться все верхние зубы, Опять уйдут назад под давлением круговой мышцы рта, опять все это углубиться неконтролируемо и так далее. Но если у пациента изначально была дезоклюзия, да, то есть уже была сагитальная щель, высокий угол прокладывания языка, и вы понимаете, что человек, отказавшийся от хирургии, вы будете его компенсировать, например, удаляя два наверху верхними зубами, уплощая сильно профиль, или перемещая нижние зубы вперед, в тонком симфизе, кстати, у высокоугольных, и они будут явно очень плохо в симфизе, но это... Даже пол беды, вторая проблема, что исчезнет подбородок, как мы только что обсудили, потому что у высокоугольных пациентов протрузия сразу убивает подбородок. И когда ты смотришь такие результаты, ты видишь, что ты вроде как бы на уровне зубов сделал все хорошо. Вот я покажу свой случай такой: где-то, наверное, 12-15 летней давности где мы хорошо с точки зрения зубов компенсировали пациентку с очень высоким углом и вторым классом. У него получился первый класс по клыкам, отсутствие сагитальной щели, все четко хорошо смыкается. Смотришь внутриротовую картинку, все красиво. Смотришь на лицевые признаки, они стали хуже, чем были до лечения, потому что подбородок совсем исчез. А в результате использования эластика второго класса, механики для перемещения нижних зубов вперед, произошла некоторая экструзия нижних боковых зубов, высота лица еще увеличилась, там, на миллиметр на три. Губы еще больше упластились, потому что мы убирали верхние зубы назад, и на большой высоте такие плоские губы на еще, на, еще увеличенной высоте с отсутствующим подбородком дали некрасивый профиль. Поэтому вот мудрее было такую пациентку, например, при отказе от хирургии, она отказалась от хирургии тогда, было не компенсировать, скорее оставить вообще сагитальную щель. Ну, покажу этот пример, обсудим мы любой случай, который на семинаре я показываю с ошибками, я его разбираю с позиции, конечно, как бы я делал сегодня с уже с опытом, после анализа этого случая глубокого, да, что бы я сделал по-другому, как надо было действовать, да, и делаем выводы для подобных случаев на будущее. В принципе, в этом состоит процесс обучения любого ортодонта. Это анализ лучше своих случаев, но можно и чужих. Вот в нашем случае вы будете смотреть анализ глубокий наших случаев. Рефлексия на тему, что было сделано хорошо, что нет. И как сделать в следующий раз, что было лучше. Вот. А это вот мы сейчас поговорили кратко очень, конечно, про то, какие ситуации при втором скелетном классе мы... Можем компенсировать, какие нет. Подробнее об этом поговорим на семинаре. И также поговорим о том, что если вы чувствуете, что вы не можете компенсировать, например, там второй класс, второй подкласс, да, то есть не достигнуть вам того результата, о котором мы говорили, то у вас есть еще всякие варианты действий, Например, оставить с одной стороны второй класс, с другой — первый. Когда так можно делать, как это сделать, поговорим обязательно. Или углубить перекрытие сверх нормы, да, то есть тоже. О чем предупредить пациента, что не будет верхнего ретейнера, например, да. Как это сделать технически, Как поставить нижние брекеты ближе к десне. Лучше через сетап такие вещи делать, да? То есть вот есть ряд каких-то действий, которые можем сделать, или планово в начале лечения уже пойти на какой-то компромиссный результат, ну, например, да, вот нестандартный, понимая, что нам не компенсировать это. Либо даже уже в процессе, если мы в это уже влезли, в процессе поняли, что нам не вырулить без хирургии, и тогда решили там, углубляться, оставлять второй класс, например, на одной стороне, на другой там чуть-чуть легкий третий делать. То есть вот о таких действиях, какие можно сделать, когда уже в процессе осознали, что вам никак не решить проблему без хирургии. В следующей серии будем двигаться дальше, поговорим, ну, пожалуй, там, про ситуации вот, частые, лечение без удаления там, где надо было удалять. Это еще одна большая группа ошибок в современных врачах и особенно начинающих, из-за страха к удалению. Лечить без удаления там, где надо было удалять, об этом следующая серия, ну и может быть там успеем еще какие-то темы затронуть. Еще раз спасибо за ваше терпение, всем хорошего дня, до встречи в следующей серии. Пока.